Всем привет, друзья! С вами Fisherman Hunter. Я вам хочу сегодня продемонстрировать новейшую нанотехнологическую охоту. Вот, э, в древности люди охотились вот с такими вот деревянными веслами. Они изобретали их как бы по разным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 Хуя тебе весло мутку убил Друзья, видали? Охренеть, блять Вот это, блять, топовое видео, блять Ребята, с опережением взял Захуярил утку, нахуй Охуеть, блять Айда сюда Во, блять Хуя